Всем привет, дорогие друзья! Давненько у нас не было видео, сейчас я набираю материал по Форексу, набирать его достаточно трудно, хочу вам сказать, поэтому материал в скорое время не будет. Меня многие просили записывать контент и по бинарным опционам, и по Форексу, поэтому сегодня мы с вами вспомним былое и поторгуем онлайн на бинарных опционах. Посмотрим, изменились ли мои навыки за время торговли на Форексе. И еще кое-что, друзья, у меня к вам такое предложение. А как насчет криптовалюты? Я могу сделать подробное видео о том, как купить криптовалюту, сказать свое мнение насчет криптовалюты. И если хотите, я могу сделать видео на эту тему. А пока давайте с вами начнем торговать. Итак, ищу ситуацию. Я немножко по-другому начал мыслить после торговли на Форекс. Немножко так более масштабно, я бы сказал. Валютная пара AUD, CAD. Я кое-что вижу. Учитываем то, что сейчас у нас конец дня. Рынок менее волатильный. И пробитие уровней навряд ли можно ожидать. Врисовывается у нас здесь пока что паттерн поглощения. Сейчас, скорее всего, мы здесь будем заходить на повышение, на отскок от уровня поддержки. Давайте подождем закрытие этой свечи и уже будем решать, что делать дальше. Итак, остается 18 секунд. Я вижу прекрасный сигнал на повышение. Сейчас мы будем заходить до конца следующей свечи. Следующие 5-минутные свечи Сейчас объясню заход Сейчас все вам покажу Итак, заходим на повышение Шикарно образовался еще и гэп небольшой Смотрите, друзья Сейчас Вот у нас отчетливая область поддержки Ее очень хорошо видно Цена много раз от нее отскакивала то есть область сильнее. У нас сейчас конец дня, поэтому рынок не склонен к пробитиям. Скорее всего, он так и застрянет в консолидации. Видим, что у нас появился паттерн поглощения. То есть зеленая свеча поглотила нашу красную свечу. Хоть немножко кривовато с тенью, но все же это хороший сигнал на повышение для меня. Потихонечку у нас максимумы понижаются. И мне кажется, примерно вот до сюда мы с вами дойдем. Тренд у нас, да, понятное дело, на понижение. Но мы с вами будем использовать именно небольшой промежуток времени. Видим, все шикарно. Происходит уверенный отскок. Здесь была страшная коррекция. Да, это у нас из-за волатильности вечерний. Такие импульсы происходят. Но я думаю, все будет шикарно. Давайте с вами ждать. Если вдруг сделочка не зайдет, понятное дело, мы с вами откроем догон от области поддержки. Там уже будет очень уверенная и 90% сделка. Но пока что мы опираемся на паттерн, который указывает на разворот. Обратите, кстати, внимание, что похожая ситуация была буквально недавно, вот такая же формация, практически такая же, видим две уверенные свечи на повышение. Сейчас должна быть как минимум одна свеча на повышение. Итак, остается 20 секунд, очень хороший импульс на повышение. И сделочка у нас, скорее всего, зайдет в плюс. Да, сделочка у нас заходит в плюс. Так, я делаю скриншотик, все по стандарту. Все свои сделки я храню в отдельной папке. Хоть сейчас я мало торгую на бинарных опционах, но я думаю, они все равно мне пригодятся. Итак, ищем другие ситуации. Здесь пока что ничего хорошего я не вижу. Смотрите, кстати, паттерн в виде обратной буквы N Который я говорил в прошлом видео Вот у нас импульс вверх Сейчас идет повышение И повышение следовательно будет идти до этого уровня А значит нам есть куда заходить вперед, наверх Поэтому при небольшой коррекции Мы с вами будем сходить на повышение И использовать догоны Давайте обозначим уровни Вот у нас хороший уровень поддержки есть Давайте дождемся отката и зайдем на повышение. Вот эта вот формация говорит мне об откате. Сейчас будет импульс вниз. Примерно до сюда. Давайте готовить. Также минуточек 5. Сейчас посмотрим по ситуации на время экспирации. Нет, видно, что цену толкают на повышение. Не хочет идти вниз. Пока ждем. Пока выжидаем хорошей точки входа. Смотрите, вот этот уровень в ближайшее время должен пробиться. Сейчас по движению цены я посмотрю. Давайте до 25 минут зайдем. Вот эта формация мне говорит уже о повышении, причем о пробитии уровня. У нас треугольник. Сейчас я все это нарисую после захода. Итак, заходим на повышение, на пробитие небольшого локального уровня. По потенциалу вверх. Смотрите, ребят. Вот у нас локальный уровень, на пробитие которого мы заходим. Вот у нас фигура треугольник. Видим такой небольшой паттерн на понижение. Вроде бы, казалось бы, что после него цена пойдет вниз, но, как видим, она пошла дальше вверх. И это явный намек на пробитие. Тем более, вот еще один небольшой паттерн – рельсы. Эти паттерны, конечно, на минутном тайфрейме не очень хорошо срабатывают. Но, тем не менее, импульсы с помощью них ловить можно. Пока цена стоит на месте, я взял побольше время экспирации. Вот хороший импульс пробивной. Побольше время экспирации я взял, чтобы пробитие случилось наверняка, и мы успели получить плюс. Захожу я обычно до конца жизни 5-минутных свечей, поскольку именно на конце случается у нас пробитие уровней. Смотрите, опять же видно, что цену очень сильно толкают на повышение вот у нас даже. Хотела цена вниз пойти, но ее не пустили, и она продолжила свое восходящее движение. Вот сейчас произойдет у нас пробитие. Как только я закрою наш график, я уверен, что уровень уже будет пробит. Смотрим. Я ошибся. Ладно, ждем дальше. А вот и наше пробитие. Шикарный импульс на повышение. Остается у нас 3 минутки до закрытия нашей сделочки. И думаю что ложного пробития здесь точно не будет. А сейчас сделочка закроется, я в конце еще более подробно объясню, почему мы здесь именно решили зайти на пробитие этого треугольника, если вдруг кто не понял. Здесь используется тот паттерн для форекса, о котором я рассказывал в прошлом видео. То есть форекс и бинарные опционы можно спокойно соединять и таким образом торговать. Остается 10 секунд. Шикарное пробитие уровня сопротивления И сделочка у нас заходит в плюс И на конце происходит шикарный импульс на повышение Как я обожаю пробитие Делаю скриншотик Итак, давайте на третью сделочку зайдем Под конец Получим третий плюс Кстати, где наша цена? А, точно, я же обещал вам рассказать Почему мы здесь семена зашли на пробитие Давайте еще раз Я вам скажу про паттерн о котором я рассказывал в видео про форекс. Вот мы видим сильный импульс на понижение с большими объемами. Вот тот уровень, с которого началось наше падение. И после такого падения цена будет стремиться обратно к этому уровню. Опять же, кстати, цене есть еще куда идти. Можно повторно зайти на повышение. Хотя здесь уже немного опасно. Цена может скачать немного раньше, примерно вот на этом уровне. Тем более, произошел сильный импульс вверх, пробитие уровня. Пока мы здесь подождем, давайте я добавлю валютную пару в избранное, чтобы потом можно было быстренько перейти. А пока ищем еще ситуации. Так, аудэцаде, сразу вижу консолидацию, шикарный коридорчик. Очень долго цена не может пробить локальный уровень, давайте посмотрим. А, так мы же здесь заходили, точно. Вот у нас локальный уровень поддержки. Цена об него бьется. Да, видно, что цена застревает на этом уровне Давайте дождемся признаков пробития локального уровня И будем сходить на понижение Давайте зайдем на небольшое прямое время экспирации Если успеем, от уровня сопротивления Если не успеем, то на пробитие уровня поддержки Ага, вот сейчас произойдет пробитие 35 минут Ставим вниз Поехали Так Опять же, я зашел до конца жизни 5-минутной свечи. Как у нас закрывается 30-минутка. Ну, в целом, да, я думаю, будет откат на понижение. У нас также образуется разворотная формация на 5-минутном таймфрейме. одна минута, правда, до закрытия свечи. Я думаю, цена пробьет этот уровень, и мы получим плюсик. Зашли мы здесь на понижение, поскольку у нас здесь хороший уровень сопротивления, область сопротивления. Тренд у нас нисходящий. Вот у нас наша область сопротивления. Цена здесь застряла. И такое большое, обильное количество свечей с тенями говорит мне о том, что уровень сильный и цена его пробить не может. Следовательно, цене некуда идти, кроме как вниз. Именно поэтому мы зашли здесь на пробой локального уровня, который удерживает нашу цену от падения. Так, неудачная попытка пробития. Пока что... Но время еще есть. Времени еще предостаточно 5 минут. Мне уже эти движения говорят о пробитии. Поскольку у нас постепенно понижаются максимумы, где цена отскакивает, цена идет к пробитию. Очень неприятный импульс здесь происходит, Цена маячит туда-сюда. Хотел я уже говорить о пробитии, но цена опять вернулась. Неприятная валютная пара. На данный момент. Давайте перейдем на 5 минутный тайфрейм, чтобы было не так нервно. Кстати, сейчас у нас первая неделя месяца, 1 октября. Рынок в это время наиболее опасен. Первую неделю месяца выходит большое количество важных новостей, в том числе нонфарм. Поэтому первую неделю торговать очень опасно, как и в последние дни месяца. А что уж говорить о начале и конце года, это уже вообще жуть. Итак, цену у нас толкают потихонечку на понижение, но из-за импульсов нас могут, в принципе, закрыть в минус. Остается одна минута, пока что весьма опасная ситуация. Цена вполне может сделать импульс не в ту сторону. Итак, остается 10 секунд. Надеюсь, никаких нежданчиков здесь не будет. 3, 2, 1 и плюсик, Я делаю скриншотик. Отлично. Итак, друзья, три плюса. Шикарная торговая сессия. И по своему риск-менеджменту я заканчиваю на сегодня. На самом деле я не ожидал, что после долгого перерыва от торговли на бинарх-опционах я буду так хорошо торговать. Но мне кажется, все-таки Форекс очень сильно помогает набраться опыта. И после него гораздо легче торговать на бинарх-опционах. Ну, это я говорю по своим ощущениям. Возможно, я буду в равной степени торговать и на бинарных опционах, и на форексе. В принципе, мне здесь по-прежнему нравится. Все, друзья, на этом видео подходит к концу. Шикарная торговля онлайн у нас получилась. Получили три плюса. И заканчиваем на сегодня. Если вам нужно видео о покупке криптовалюты, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно для вас его сделаю. Всем, друзья, огромнейшее спасибо за просмотр. Всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего, всем здоровья, всем профита и всем пока.